Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. А, так часто у нас новые корабли в игре появляются, что просто <laughs> не успеваешь их прокачивать. Я еще тут крейсер... крейсеры Нидерландов только до восьмерки дошел, ну почти там немного до девятки не хватает, да, еще плюс советские авианосцы, у меня сейчас шестой уровень. Вот на немцах новые ветки линкоров, ну пока что нахожусь на семерке, там наверное наполовину пути по опыту. И да, еще плюс немецкие сицилийцы, сейчас еще паназиатские крейсера выходят. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что в игре появляется новый Контент, ну плохого я здесь тоже, в принципе, ничего не вижу. Качать это, да, не обязательно. Прям все нужно. Это вот, ну я вот такой, что я прокачиваю все, что есть. Да, к примеру, в танке я играю по-другому. В танке я прокачиваю только то, что мне наиболее интересно. Ну, может, потому что я в корабле играю лучше и записываю вот видео такие планы. <laughs> в танках, увы, показатель у меня гораздо хуже. Ну и хорошие бои получается сделать. Крайне, ну не то, что прям крайне редко Так, ну а с, такой середнячок Там и смысл показывать, нечего Ничего интересного так что, поэтому, ну, может быть, да, одна из причин, почему я в кораблях прокачиваю все, что в игре у нас есть Сейчас, кстати, решил, что больше не буду сбрасывать, наверное, ветки Ну, пока еще подумаю, потому что смысл, да, вот так по новой постоянно проходить Ну, что там, ну, какие-то, да, вот эти корабли там покупать за очки исследования Ну, один я купил, и еще на один, вот, как раз докачаю два сброшенных этих В общем, ладно, перейдем уже непосредственно к кораблю, а то что-то я прям от, от темы сильно... Отвлекся, Ну, пока что вот, да, дошел... У меня как раз еще и сброшенная ветка. Сейчас нахожусь на седьмом уровне Гнезинау. По, ну, по геймплею пока что не особо отличается, да. Учитываем то, что у Гнезинау тоже, к примеру, у нас есть торпедные аппараты. Да, там дальность хода поменьше всего. 6 километров. Тут у нас, по-моему, десятка, да, 10 километров. Но в плане, как себя в бою вести, в принципе, да, одно и то же. Там и там у меня ПМК-прокачка. В принципе, играешь на них одинаково, даже особой разницы не чувствуешь. В бою иногда можно, ну, не то что перепутать прям, ну, как бы, думаю, ты уже сильной роли не играешь, да? Еще одно из главных отличий, к примеру, от Гнезинау. Здесь у нас 4 башни, а на Гнезинау 3 башни. Вот единственное по калибру посмотреть. Так, тут у нас 380, а у Гнезинау, ну, те же самые 380. То есть, в принципе, вот эта семерка, ну, Сильней получается, да? ПМК у нас примерно одинаковое. Да, не примерно, а вроде одинаковое. Сейчас посмотрю. А, не, у... ПМК. ПМК разное. Здесь даже, по-моему, может, возможно, ПМК... Ну, может, посильнее. Там надо, опять же, сравнивать калибры, сравнивать вот эту скорость перезарядки этим заниматься. Я не хочу это долго и скучно. Лучше сразу покажу. Модули. Так, вспомогательное вооружение. Модификация 1 ставим в первый слот, во второй в четвертый слот. Ну, это на всех линкорах. Постоянно повторяю, что я это повторяю, что я так делаю. Модули на живучесть. Ну и в третьем слоте ПМК модификация 1. То есть тут другого не дано, в принципе, вот эти модули ставить все-все обязательно, ничего не поделаешь, да? особенно на живучесть, и, ну, если ставим на ПМК, то обязательно в любом случае на живучесть, потому что если мы пытаемся, да, от ПМК играть, реализовать это вооружение, мы частенько, да, выходим на передовую, ну, не частенько, а по большей части, и стараешься где-то поближе к противнику, чтобы у нас дальности ПМК... Хватило, поэтому много приходится выхватывать. Отсюда и живучесть надо свою улучшать. Ну, сейчас и таланты капитана поговорю. Да, там тоже получается такой баланс между ПМК и живучестью. Из расходников у нас тут аварийное подразделение. Не забываем, их всего 5 штук, поэтому используем крайне аккуратно. И здесь как никогда актуален, что на один пожар не... Не, не включаем этот расходник, иногда даже и два пожара можно потерпеть, если прочность позволяет, потому что не забываем, если у нас, да, еще есть ремонтные команды, этот урон, в принципе, весь практически отхиливается. Ну, там, может, не на 100%, но э, по большей части он, ну, короче, отхиливается. Также здесь присутствует гидроакустический поиск, что тоже весьма... Полезно, особенно на линкорах Да, там где-то и торпеды обнаружить Ну или, к примеру, эсминец какой-то в дымах Засел недалеко от нас То есть, э можно его засветить При помощи гидроакустики Так Дальше смотрим Таланты капитана на первой ступеньке Специалист противоаварийных и ремонтных работ На второй ступеньке Бдительность, ну как и говорил, баланс между ПМК и живучесть. На третьей ступеньке дальнобойные снаряды ПМК. Ну, если да, мы собрались от этого вооружения играть, то обязательно берем этот талант. Также ну, на третьей ступеньке основы борьбы за живучесть на четвертой ступеньке Ручное управление ПМК Мастер противоаварийных и ремонтных работ И, например, к примеру, отличие Да, вот если на гроссере курфюрсте Ну, сейчас у нас гроссер в следующем обновлении поменяется Не помню, какой там линкор будет У меня, к примеру, там у капитана нет мастера маскировки Я взял там талант мастер ближнего боя Но как раз-таки у этой ветки сильная сторона Это хорошая маскировка, да Ну, по крайней мере, там выше уровнем Здесь у нас 13,1 километра с этим талантом. Ну, я рассчитываю. Ну, не рассчитываю, а так и будет, что этот капитан у меня пойдет на десятку в итоге. Там как раз одна из сильных сторон. Это хорошая маскировка, тем более для ПМК корабля это очень важно. То есть, да, где какие-то моменты, если вдруг мы неудачно там где-то сблизились, маскировка может нам позволить, по крайней мере, живым выйти или как можно больше прочности сохранить, если мы вдруг там под фокус куда-то попали. Ну, в общем... Думаю, смысл понятен, да? У гнезина, блин, у гроссера, я как говорил, у меня мастер ближнего боя, к примеру. Ну, вот здесь актуальней улучшать свою маскировку. Да, не забываем, что надо все-таки правильно уметь использовать слабые и сильные стороны корабля. Если, к примеру, сравнивать, думаю, ну, до десятки я рано или поздно доберусь. К тому моменту уже давным-давно гроссер перейдет у нас в раздел. Акционных кораблей Вместо него будет другой корабль Ну чем он там отличаться будет ну, Там по моему будет орудий поменьше Там те же 4 башни по два ствола То есть так же как и до да, у восьмерки и, и девятки по моему сейчас также будет и у десятки Думаю ну по Да как себя в бою вести Отличаться особо не будет Все то же самое Что, что делали на грозе тоже будем делать и на этом с одной стороны, иногда даже непонятно Смысл вот этих замен, да, из-за того, что Угрозы, что, орудий больше решили его поменять На корабль с орудиями Поменьше, ну да ладно, ничего страшного Будет в игре больше кораблей Так, снаряды, ну, обязательно используем Бронебойки, про фугасы Вообще забываем, они нафиг тут не нужны Фугасы, это у нас наша ПМК Это фугасы Дальность, по-моему, ПМК 9,5 километров Если меня память не изменяет Да, 9,5 половиной. Вот как раз-таки попадая в бои выше уровня, где корабли присутствуют, ПМК реализовать посложнее будет. Да, потому что больше риска, больше урона получать, выходя на первую линию. Бой а если попадать в топ, то там, конечно, вообще сказка. И, да, в одиночном противостоянии, к примеру, с любым другим линкором, если правильно себя вести... То мы это противостояние будем выигрывать, опять же, за счет торпед. Ну, иногда тоже про тор... Здесь, кстати, такой достаточно неплохой. А, неплохие показатели, да. Ну, не показатели, этого, а это, короче, угол сброса торпед. Ну, средний. Бывает, бывает гораздо лучше, кстати. Но все равно. В некоторых ситуациях про торпедные аппараты лучше забыть. Да? Потому что сильно приходится иногда открываться, да, все равно будем доворачивать, до да, торпеды сбрасывать, есть риск получить в борт бронебойными снарядами и выхватить там много-много урона. Ну, как я обычно рекомендую играть на ПМК-кораблях, это стараться, да, где-то придерживаться какого-то рельефа, дабы, если что, спрятаться от огня противника была возможность. Кстати, не чураясь тем, чтобы, да, так как более, более агрессивно, иногда вот, если остров, остров какой-нибудь там, да, ну, в общем, рельеф, если позволяет, помочь эсминцам можно при захвате точки даже, да, вот, к примеру, мы сюда подойдем, подождемся. Единственное, надо учитывать моменты, да, что вражеские эсминцы могут не всегда, да, на точку заходить, они как раз-таки могут обходить он там сбоку, даже не заходя на точку А, чтобы как раз-таки пробросить торпедами. Да, и под остров сюда кинуть, потому что тоже опытные эсминцеводы понимает, где примерно противник. Кто, кто где, короче, будет занимать какие позиции. И заранее тоже свои действия планирует. Ну, вражеский эсминец. Так, все попали мы в засвет. Чем он там, прятаться будешь? Нет, наши оба эсминца садятся в дымы. Вот тоже большая ошибка, так делать нельзя. Так, торпеды идут. Надо теперь сразу думать, как, блин, уклониться. А, все, у них там дальность. А, -а, а, собрат, да, на фугасах. Противника. Ну, посмотрим, да, что он мне 6000 фугасами нанес. Сейчас сколько я им бронебойками в ответ кину. Вижу с а, -а, а, хитрый довернул, блин, 4 рикошета. Куда-то там в корму снаряда прилетели. Невезуха. Ну что ты у нас агрессивный? Пойдешь сюда вперед. Я бы торпед тебе еще навстречу кинул. Ну нет, по-любому он будет отворачивать и уходить туда. Что ж он совсем камикадзе? Тут на два эсминца идти. Торпеды, Торпеды по борту. Он фугасами, блин. Играет фугасами. На тебе! Вот, 8600. Не густо. Но, по крайней мере, сдачи, так сказать, немного дали. Ну, эсминце, вы чё? Давайте. Вот. Я, я вот про что и говорил, да? Подошел, даже даже из ПМК помогу, постреляю. Крейсер там, давайте, огонь. У меня ПМК еще не пристрелялось. Сейчас пока пристреляется, он уже из за засвета уйдет. Вот это вот механика, конечно, новая. Светись. Все. Не судьба, короче, особо тут был помочь. Тут еще пара гидрокустик Вот разворачиваться сейчас что-то прям неохота. Будет опасно, наверное. Но надо давать задний. А это происходит так долго и медленно. Пока что один-один. Вроде ничего страшного. У нас тут прям такое скопление. Что, вперед пойдете, Бисмарк, но в российском. Че я не попал что ли? Какая беда угорчения. Ну хотя второй эсминец, что-то там не знаю, чем он там занят. Вперед не идет, из СГК настреливают что ли? Ну, о, здесь если оба сейчас в наглых пойдет вперед, еще по нему можно отработать. Прямо так, там, надеюсь, пока будет занят. Прямо по курсу. О, еще и вот из ПМК удалось поджечь. Так, что, дальность хватит у него? Торпеды до меня дойдут? Ну, я ждал, рано или поздно это должно было случиться. Ладно, Можно даже похилиться. Ну, одну поймал не страшно. Это, с этим можно жить. Так, тут сырье норки. Главное, партийную не словить. Устранены. Вот. А оба, а оба. Блин, ПМК не хватает дальности немного. Ну что, оба пора, по-моему, уже этот бой для тебя заканчиваю Давай, цитаделька. Есть Есть один цитаделька. Так, ну теперь-то эсминец, я думаю, должен отвлечься там на, на Бисмарка там куда-нибудь. Так, от норки борт надо убрать. Я ж, я ж говорил про нее и вот Вот забыл. О, сейчас еще и ПМК постреляет. Вот так, торпеды кинем. Так, борт-борт борт убрать, блин. Два линкора тут. Вот 1 800, А вот там Фугасы, фугасы, блин. Бронебойками надо стрелять. Так, ну борт вроде убрал. Сильно пробить. Не должна гневой. Но ну, вот ты летишь. Ты не видишь, что ли. Вот, отлично, есть пожар. Если у него аварийка на КД, он должен догореть. Но все равно, контрольное сделаю. Чтобы точно его добрать. Давай, все, второй. Ну! Ха-ха, <смех> <смех> есть, догорел. Так, тут эсминец еще не забываем. Мне проще, сейчас. Вот как-то огневой, блин. Так. Надо, короче, отсюда сваливать. Тут целых два эсминца. О, еще и в этого пострелял. снаряды долететь не успели. Короче, надо вот сюда за остров прятаться. Как минимум один эсминец на точке А. Вот меня волнует вопрос, где второй эсминец. А, а я вовремя. И довернул вовремя. Тут, в принципе, много не потерял. И сейчас по норке еще и по МК поработает. Главное, что второй эсминец вот здесь не обошел. Ну, тут не всегда удается правильно просчитать действия противников. Вот один там попал за свет. Даже если поближе подойти, можно еще и торпеды в него внедриться кинуть. Вот как сейчас у меня ПМК повредился. Он даже в меня не попал. Так, тут лучше слева борта, если торпеды кидать только. Вот, вот, вот, успею. За остров уйдет, наверное, не успею кинуть. Ну, все, мало ли, может и успеет долететь. Так, телепорт срочно давай. А, он не пошел прямо, он решил отвернуть. Так, стоп. Весь огонь переводим Пожарная сюда, нет. Я что-то подумал сначала, что он сейчас выкатываться будет на меня на торпедную атаку. Нет, не стал. Давай, давай, задом, задом. На орудие сюда, чтобы успели развернуться, если фара вдруг решит выкатиться. Есть пожар. Все, горит, фугас урон наносит. Норки не уйти, я думаю. А, вон два Стерс. Заметил я. Так, ну, Норк, думаю, я должен сейчас успеть в порт отправить. Сейчас еще бы один пожарчик повесить, и все. Так, ПМК мне все выделено на фар, Потому что я рассчитываю, что он будет на торпедное выходить. Ладно, пока на норку переключу. Ну давай, Норка. Еще пожарчик и третий фраг. Так, у вот, торпед может дальности не хватить. Хотя там вон одна вроде догоняет. Ну давай, давай, давай, ему в догоночку. Ха-ха, есть, не зря пускал. Но с третьим фрагом с не срослось. Бавария. Так, можно еще, кстати, хилку одну использовать. Ну, еще из Баварии, уже за соточку перевалил урон. Ну, на этих кораблях даже, начиная, наверное, блин, уже с пятого, с шестого уровня, меньше ста тысяч урон за наносить. Вообще не серьезно. Там, кстати, он справа какой-то линкор еще Атлантика. Ладно, надо сейчас Баварию сначала добрать, а там уже дальше смотреть. Сейчас что, лучше разворачиваться на Атлантика или за Нью-Орлеаном гнаться? а думал третьего сделаю, сейчас нет. Неудачно. Пойду на Атлантик. От Нью-Орлеана прока так, Бавария на фугасах, так что это особо не боимся. Как он у меня он торпедные аппараты опять повредит? Какие-то они сахарные, что ли. Мало упреждения взял. Ну, все равно там какой-то один сквознячок залетел. Так, успею я в тебя пострелять. Больше тут и заняться нечем. Так-то, в принципе, турбач прям получился. Полтава, это наш скрытый резерв, блин. В углу, что ли, там сидел. Полный запас прочности почти. Ну ты куда отворачиваешься на планете? Я ж тебя теперь не догоню. А, промазил. Ну эсминцы тут слева не особо отыграли, да? Вот три линкора, считай, тут был, там кидать торпеды не хочу, они как-то, как-то вяленько там. Так, сейчас смысл доворачивать нет, чтобы со всех, бор... со всех орудий стрелять. Я вроде потихоньку из догоняю. Может, с ПМК еще отработаю. Если он доживет до этого момента, да, он бат 70. Наша к Там еще и Полтава по нему, и Оланд начал с ГК настреливать. Вот, все, ПМК дальности хватает. Ну, торпеды кидать смысла нет, он не доживет до того момента, когда они до него дойдут. Не буду уже доворачивать, чтобы из всех орудий стрелять. О! <laughs> Как-то чудесным образом, да, я его из ПМК добрал. Там по нему, не знаю, Полтава откидалась. И у него копеечка осталась как раз для меня. Так, давай быстрее в остров и задний. Можно еще домашки сделать. Он тут Нью-Арлиан -Нью еще живой. Что ну, российский что-то там как-то. Ну, Нью-Арлиан там перед тремя линкорами так идет. И у него прочность не убавляется. Интересно. Что-то вообще с упреждением прям не угадал. Оп, ну, там есть. На три Я думал, сейчас сквозняк будет. Надо чуть побольше. Правда. Ну, до эсминца мне уже точно не добраться. Что, опять промазал? Опять промазал. Ну, я свое дело в этом бою сделал. Подамажил более-менее неплохо. Три фрага могло быть, кстати, и больше. А могло быть и меньше. Но с одним фрагом мне прям там, конечно, откровенно говоря, повезло, которого я сейчас последнего линкора из ПМК добрал. Но что есть, то есть. 105 попаданий из ПМК, смотрим. Так, на первом месте, нормально Все как обычно <с> Так, подробный отчет, разбираем Так, главный калибр, бронебойные снаряды 83 тысячи нанесенного урона Торпеды, одна попала, 7700 Ну, не густо, ну, что есть все мое ПМК, и вот получается, да, пож... урон нанесенный от пожаров Это тоже все у нас заслуга ПМК То есть 20 тысяч почти белого урона при 105 попаданиях и 13 там с небольшим тысяч За счет пожаров, то есть 4 пожара удалось Сделать Итого получаем Сколько? 20, 30 там, да 33 там с копейками Почти 33 с половиной тысячи урона Нанесено при помощи ПМК Кстати, да, ну бывает и больше гораздо удается Бывает и меньше, все от того уже как В бою там ситуация э, Складывается Бывает и 20 тысяч нанесешь Бывает и 40, и 50 Даже, тут опять же моменты во-первых, да Везение, ну и конечно же правильных действий В бою, то есть правильно подобрать время Дабы выйти на дистанцию стрельбы ПМК по И пожары, да, если пожары Не прокают, урона может быть в разы Меньше, да, смотрим тут Ну не то что половина, но близко к тому Что урон от пожаров Достаточно неплохой получается То есть надо просто правильно выбирать моменты. И как говорю, чтобы не прогадать Вот Делать это более, так сказать, осторожно Делаем это на тех флангах, где у нас Более сложный рельеф, ну или есть хотя бы да, как Какое-то укрытие, чтобы если вдруг да, Момент мы не угадали, то есть попадаем Под фокус, чтобы Успеть слинять, там, из-под обстрела уйти А то бывает, да, вот так, ну и многие игроки И сам в бою не раз видел, даже на десятках уровнях На Гроссе, там, быстрее-быстрее Летят вперед, в итоге по ним Полкоманда противника начинают стрелять И игроки просто Одними из первых отправляются в порт На самых живучих кораблях в игре. Вот как раз таки десятка в плане, да, если дойти до десятки, чем будет лучше в этой ветке, это благодаря хорошей маскировке. Да, получается здесь будет меньше живучесть за счет да, меньшего запаса прочности, опять же, ну и удар, наверное, меньше, все-таки броня будет похуже, потому что эти корабли немного другого все-таки плана, но зато более лучшая маскировка. Которая нам будет позволять, да, в определенных моментах Как раз-таки незаметно подойти поближе к противнику Чтобы потом уже начать, да, лупить там из всех орудий Торпеды там можно даже незаметно, по-моему, на десятки там кидать То есть совершать незаметные торпедные атаки То есть, ну, тут тоже такая достаточно интересная ветка кораблей получилась, Так что скоро перейду на 10 ой, на десятый, блин Пока что на восьмой уровень он, у меня 88 тысяч опыта есть Надо всего 140 Ну, не так... В принципе, и много. Еще там сколько? Ну, тут три, может, боя. Если, конечно, удачные бои. Потому что, да, бывает. По 10 тысяч ты опыта зарабатываешь. Бывает и по 20 тысяч опыта за бой можно заработать. Но все, конечно, благодаря там вон камуфляжам и всяким различным флажкам. Короче, буду выкачивать восьмерку. Всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.